Я Владимир Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Ум и сила». Ум и сила даются человеку не для демонстрации. Ум и сила даются человеку для их хранения. Вы не должны и не обязаны применять силу там, где это неуместно. Вы не должны и не обязаны применять свой ум и демонстрировать его людям там, где это неуместно. Если вы сильный и умный человек, будьте скромны. Не демонстрируйте, не продавайте себя задешево, выпячивая свою силу и ум. Вы становитесь мгновенно глупым и слабым, демонстрируя направо и налево свои так называемые ум и сил. Если вы сильны физически, не нужно это выпячивать. Многие люди, обретя спортивные формы, везде это подчеркивают. Даже в простых житейских вопросах, в любой позе они демонстрируют силу бицепса, силу мышц, показывая тем самым, выпячивая свою силу наружу, демонстрируя и задешево себя продавая. Некоторые люди являются очень сильным умом и постоянно это демонстрируют. Опять же, хвастаются. Они постоянно блещут умом. Тем самым, вгоняя, как говорят в народе, в краску людей менее развитых, менее осведомленных. Это те люди, которые постоянно намекают прямо или косвенно, а иногда в наглую показывают всем свое превосходство физическое либо умственное, тем самым доказывая обратное, что они глупцы. Это глупцы, обладающие большим объемом информации. Это становится смешно становится глупо, назойливо, и выглядит это совершенно непристойно. Я хочу, чтобы любой человек, который чувствует себе силу духовную, интеллектуальную, либо физическую, не хвастался этим, не применял ее там, где это совершенно неуместно, никогда не демонстрировал ее перед теми, кого это может смутить, никогда не применял силу там, где она не нужна. Вы должны ее беречь. Вы должны ее аккумулировать, вы должны с ней делиться физической силой, помогать людям, обрести здоровье, силу. Вы должны делиться умственной силой, обогащая людей, делясь ей с другими. И чем больше вы умственной силы или физической, либо духовной, поделитесь, тем больше обогатитесь сами. Помогайте людям развиваться умственно, духовно и физически. Вот в чем предназначение любой из этих трех сил. Но не заблуждайтесь, любая сила физическая, духовная либо интеллектуальная не для того, чтобы и хвастаться, не для того, чтобы ее демонстрировать, не для того, чтобы и затыкать всевозможные дырки. Эта сила лично вам не принадлежит, если вы ее делаете только своей, вы ей хвалитесь, вы ее везде выставляете на показ, вы ее лишаетесь вы превращаетесь в обратного человека, абсолютного противоположного. Какой бы силы бы духовно вы не имели, вы становитесь глупцом, вы становитесь безумцем и посмешищем. Какой бы силой физической вы не обладали, вы станете изгоем. На вас будут показывать пальцем, смеяться, и вас перестанут уважать. Берегите эту силу, относитесь к ней очень взвешенно. Берегите ее, иначе вы ее лишитесь. Вы лишитесь этого статуса умного, сильного и духовного человека в одночасье, как только начнете. Это просто демонстрировать, наклеив на этот ценник и показывая, как на витыне магазина. Берегите ее. Берегите ту силу и делитесь с людьми. И тогда вам в втройне. Вы будете благодарны людям, люди будут благодарны вам. Вы сохраните все это и приумножите. Да прибудет с вами сила.